привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас сегодня новая серия в которой мы будем вам продолжать рассказ о этих прекрасных красивых райских островах которые называются Кунаяла или сан блас поэтому в сегодняшней серии мы переходим на следующую гряду островов которая называется коко бандерас кис или кайо коко бандерас что здесь будет, а здесь будет много прикольного. Мы увидим клевых скатов, будет много аэрофотосъемки, а также я вам покажу акул, которые случайно выползли, когда мы нырнули и начали смотреть на скатов. Из-под Дины вынырнула огромная акула. И про это все будет сегодня в нашем видео. Видео, поэтому смотрим внимательно и пишем, что вы об этом думаете. Погнали! Я думаю, что э, Hollandaise Киз уже себя исчерпали. Мы дальше будем идти на Коко Бандеро Киз, И там дальше будем смотреть и разведывать, что есть вокруг у нас на Сан-Бласе. Сейчас у нас около 8 утра. Подготавливаемся, запускаемся и выползаем. Оп. Идем вот туда. Вот там чуть правее сейчас, наверное, не видно. А острова. Вот туда мы и идем. Нам нужно обойти вокруг рифа, сделать поворот направо. Здесь вот такие мелкие банки. Причем здесь глубины не соответствуют. Сейчас должно быть 7, здесь 16,7. А потом иногда идешь, здесь 17, он пишет там 8. А это всегда страшно. И вот рифы, островка, островки. Вы видите, вот мы идем вдоль рифа. Вот они с правой стороны, такие маленькие, красивые. Борис стоит спереди, смотрит на наличие мелей. Нам сейчас нужно будет вот туда направо завернуть за вот этот вот риф, и там будет ровненько-ровненько. Селедки смешные. да Хорошо, мы сейчас будем поворачивать кстати Вот мы уже повернули за риф, сейчас заходим во внутренние воды скоро должна прекратиться качка так интересно эти острова знаешь как будто были одним. Вот мы зашли между вот этих островков, хотели там стоять, но, к сожалению, не получилось, потому что мы слишком большие для этой акватории, там очень узкая глубина 10 метров, то есть там на 30 метрах стоять вообще не вариант цепи, а 50 мы уже, плюс наших там размер лодки, мы уже на берег выходим. Мы объехали так по кругу и стали вот здесь вот. Вот мы приехали на Коко Бандера с островочки. сесть есть один маленький островок, смотрите, там хижины с местными семья живет все рифом заграждается и э, маленькие островки вот они со всех сторон мы сейчас стоим прямо возле рифа и вот здесь вот мы стоим сейчас попой к острову еще одна лодочка стоит и все здесь больше никого нету ну и такая погода конечно мерзкая но над нами сейчас небольшое солнышко нас устраивает сейчас будем плавать здесь везде. Какой вам остров нравится больше? Аги! пожалуйста. Vamos! Создает сервисерия, окей. Может вытащить его? Вы можете видеть, что остров размывается, то есть скорее всего этот маленький островок скоро пропадет совсем. Посмотрите, все корневые системы пальм. Вот они, пальмы валяются, пальмы сухие, и его размывает, размывает все больше и больше. То есть этот маленький клочок земли скоро, скорее всего, пропадет навсегда. Вот видите, корни – это то, что укрепляет остров, и то, что… вот такая корневая система, которая еще как-то удерживает этот песок вместе. Но вот можно посмотреть, эти пальмы когда-то были снаружи, и их вымыло, и они все уже мертвые. Мы сюда потом сплавить ради, ради экскурсии. Мы на этом острове, кстати, вот пальма начинает расти. Здесь кто-то жил, похоже. Мы тут нашли маленький остров и хотим туда принести пару пальм. Ну это да, а вот нет. Она пустила корни. Мы найдем ту, которая не пустила красиво. Ну как тебе здесь? такой мягкий мягкий мягкий песочек прямо вот видно как нога прямо в него проваливается еще одну не пусть острова порабушка Окей? Поехали, друг. На otro año. На otro año. В этом месяце. Я здесь. А, окей, окей. Какие такие дети смешные тосты передис. Да да да. <laughs> этот, там, этот okay. вот только Рапидо! <смех> Настолько что генератор выключился и сказал low oil pressure. Поэтому будем разбираться, но может быть не сейчас, а чуть попозже. Фигня. Генератор я проверил. Масло э, вроде все в норме. Oil sensor тоже в норме. Непонятно, что он выпендривается. По мануалу вроде все соответствует. А ты что делаешь? Ракушечки своему. Я Узю книгу слушаю Молодец, что ты слушаешь? Искусство любить Эриха Прома О господи Слушай, это классика Это жесть Это рекомендовано к прочтению всем И даже мне? И тебе Звучит не очень Особенно Погода у нас здесь, конечно, полный трэш сейчас Смотрите, вот эти все тучи Это все вот на нас идет Ветер такой достаточно нормальный, но нельзя, нельзя сказать, что очень сильный, но дует так прямо неприлично. Так как у нас погода не очень, скажем, мягко, то рыба сама себя не поймает. А так как мы питаемся здесь только тем, что поймали, и овощами, которые нам иногда привозят, но это не считается, то у нас есть вот такая вот снасть. Крючок. И на крючке солями. Потому что солями это никому не интересно, а тунец всем намного интереснее. Да, пожалуйста, спасибо. Итак. Карась, ловись. Тунец! Это, это. сяет, сяет, нормально. Так, его надо убить. Давай. Ай. Да ну, что ты его поймал? На кулак! Он, по-моему, называется Вомер или как-то так. Я думаю, что с сегодняшней дырялкой, скорее всего, мы будем заканчивать, потому что все уже в падло будет туда лезть. И опять же, погода такая. Да. Но мы сейчас будем делать карасей на гриле. Вы видели, мы их с утра очистили, а сейчас мы будем жарить. Так, друзья, хочу вам сразу сказать, что акулу, которую мы видели, она не является опасной. Это рифовые акулы, с которыми плавать совершенно безопасно. А, наверное, на этом и все. Наш выпуск подошел к концу. Не забывайте ставить лайк, проверяйте колокольчик, пишите в колокольчике. Нужно выбрать все оповещения, пишите комменты. Ну и мы с вами увидимся уже через несколько дней. До встречи, пока!